Перед началом движения надо включить указатели поворота налево и через зеркала заднего вида или поворотом головы назад убедиться в безопасности маневра.